Женщина стоит возле ворот рая. Там ее встречает святой Петр. Пока она ждала своей очереди, она разговаривала с Петром. Через некоторое время начали доноситься какие-то крики. Она... А это что такое? А он... Да не переживайте. Это новому прибывшему делают отверстие над головой. Для Ореолы она... Ясно. Через какое-то время крики начали доноситься еще сильнее. Она... А это, а это что происходит? Он снова, да не беспокойтесь, это все этому же человеку делают отверстия на спине для крыльев. Она ясно. А сама потихонечку начинает уходить вниз. Петр говорит, ну куда же, куда же вы уходите? Она, я, я лучше в ад пойду. А Петр говорит, ну зачем вам в ад идти? Там же вас будут жахать, жахать. И еще раз жахать. Она лучше я в аду побуду. У меня как раз там для этого отверстия имеются.